Меня зовут Лилия Адамова. Я свадебный организатор, руководитель и владелица свадебного агентства стильных свадеб. Стайлиш Wedding Agency. Я занимаюсь организацией свадеб. Не просто так стала заниматься. Я кончила курсы организаторов. Все время продолжаю расти, развиваться. И на сегодняшний день вот уже и открыла свое агентство. Также являюсь членом Международной свадебной федерации. Скажу тебе честно, что... Организация свадьбы это такое вот непростое дело, и, конечно, все девушки, представляя себе подготовку и организацию свадьбы, представляют себе такой вот выбор выбор. Кружев, да, красивый, ну, романтичный да. вот, вы, выбор платья, выбор э, всего такого красивого, цветочков. Э, в общем, все думают, что это такой приятный момент подготовки. На самом деле это очень сложный такой момент и ответственный, потому как э, если мы хотим, чтобы в итоге свадьба получилась красивая, стильная, интересная, да, чтобы запомнилась гостям, э, чтобы все остались довольны, и в первую очередь вы, чтобы сами молодожены остались довольны, нужно очень хорошо к ней подготовиться к этому дню, потому как в принципе, да, свадьба это один день, вот ну -да. кажется, да, один день, но на самом деле э, вот весь этот период предсвадебной подготовки он занимает такое время и вот именно в этот период ты получаешь самое большое количество эмоций и впечатлений для тебя вот сама предсвадебная подготовка это такой уже весь свадебный процесс, когда ты переживаешь много э, большое количество чувств, да, таких вот предсвадебных. Из чего, значит изначально да, что с чего мы начинаем нужно определиться для кого, для кого эта свадьба которую вы организовываете для вас двоих, для ваших родственников возможно это такие ситуации тоже бывают значит, изначально конечно да стоит определиться для кого то есть возможно это будет в формате вечеринки. Возможно, будет в формате, ну, только для вас двоих. Да? Возможно, это будет крупное пышное празднование с количеством гостей, там, заш зашкаливающим от 50-60 и выше. Вот. Конечно, стоит изначально понять для себя, в каком формате вы хотите свадьбу. А, далее, возможно, вы захотите вообще за границей, да? то есть такое тоже бывает. То есть, если вы уже конкретно решили, что вы празднуете здесь, на Украине, то, конечно, стоит начать с подбора места проведения. И представить себе изначально, допустим, приблизительно хотя бы понять для себя, на какой бюджет вы можете рассчитывать, и приблизительно понять, на какое количество гостей э, вы будете рассчитывать. Потому как выбирая место проведения, ресторан, э, нужно понимать, какое количество гостей он может вместить, да, удобно ли будет им всем разместиться, там, да, потому как в ресторане не только э, красиво должны быть... Э, Оформлены ваши столы, да? Расстановка столов должна быть комфортно, так чтобы все комфортно поместились. Но еще должно быть место для танцпола, да. А, возможно какие-то зоны вы захотите еще оформить, там, фуршетную зону, где будем ну, встречать гостей, да. Возможно, в общем бывает масса разных вариантов и возможностей, поэтому стоит выбирать ресторан из, отталкиваясь уже от того, какая концепция вашей. Подумайте о том, какая будет вообще в целом концепция всей свадьбы, то есть как это будет происходить, подумать, возможно, о каких-то интересных моментах, которые, с помощью которых вы могли бы удивить как-то гостей. Вот, то есть продумать это в целом, вот как ты хочешь это все видеть, и уже под всю эту концепцию, под стиль, подбирать уже тебе платье, образы жениха, образы невесты, да, подумать о том, что стоит ли, будет ли у вас Сколько будет подружек-невесты, да, свидетелей то есть, это будут несколько подружек и э, друзей, и жениха, или это будет э, всего лишь одна свидетельница и один свидетель. Подумать также об их образах, потому что часто бывает такое, что очень красивая невеста, очень красивый жених в едином сти стиле, и разноцветная... Команда. разноцветная команда вокруг. Да, непонятно, как бы, да, вроде мы пытались что-то как-то в одном стиле, и в конечном итоге э, вот такая ситуация. Поэтому, Изначально об этом тоже подумай, подумай, э, расскажи обязательно своей свидетельности, подружке, невесте, ну, твоей подружке, да, э, изначально объясни, какой ты хочешь видеть цвет, э, ее платье, возможно, стиль ее платья. Соответственно, и с другом жениха точно так же стоит э, с ним обсудить эти моменты. Смотри, а подбирая образ для жениха, никогда не забывай о том, что э, жених, в принципе, да, вот мы всегда, девочки, как, все думают о себе в первую очередь, да, чтобы мое платье было красивое, чтобы как вот какую мне прическу, какой макияж, вот мы больше м -м, внимания, конечно, переносим на себя. Ну, конечно, мы себя любим. Вот. Но э, жених, который рядом с тобой будет э, везде, и на фотографиях, и на видео, э, должен выглядеть соответствующе. То есть он а, также должен... А... У него также должна быть красивая прическа, красиво постриженный, да, точно так же ухоженный какой-то, может быть, легкий мейкап, э, возможно, ма маникюр, да, как бы, то есть э, обрати на это внимание тоже обязательно, потому что э, там, чтобы по стилю подходила рубашка, э, э, галстук, да, вот на все такие маленькие детальки тоже стоит обратить внимание, чтобы вы просто очень красиво в единой такой, э, на единой картинке вот красиво гармонично смотрелись.